Я с самого детства имела представление о будущем мужа, каким он должен быть. Высокий, с темными волосами, карими глазами, статный мужчина, обязательно военный. Уже не помню, откуда появился этот образ, наверное, из какого-то фильма, но он настолько въелся в мой мозг, что уже ничто не могло повлиять на мое восприятие на мужчин. В детском саду и школе я отвергала от всех мальчиков, которые пытались за мной ухаживать. Они были не такие, на мой взгляд, очень маленькие, дощарые, хилые. Я же грезила о другом и смеялась с подружек, которые заводили отношения с такими неправильными парнями. Во время учебы все стало немного сложнее. Видя, как сверстницы встречаются с парнями, заводят семью, я жутко им завидовала. Я стала ходить на свидания, но никто не оправдывал мои ожидания и мечты. Я начала общаться с курсантами, служившими парнями, с полицейскими, но и они не дотягивали до идеала. Походы к психологу немного помогли. Я завела отношения с обычным парнем, который меня очень любил, но по-прежнему тешила надежду встретить того самого мужчину моей мечты. И я встретила. Им оказался мой начальник, на 15 лет старше меня. Бывший военный, статный, властный и харизматичный мужчина. Увидев его, я сразу пропала, влюбилась, и стала пытаться обратить его внимание на себя. Очень долго не получалось, он был женат, примерный муж, но спустя 8 месяцев он не выдержал моего напора. Мы стали тайно встречаться. Я рассталась со своим молодым человеком, чтобы он не мешал нашим встречам и развитию отношений. Я боготворила своего начальника, он казался мне воплощением всех моих детских желаний. Мне нравился его властный тон уравновешенность, спокойствие и рассудительность. Он был именно мужчиной, способным принимать решения и решать проблемы. Это в нем меня безумно влекло, я была одурманена им, наши отношения длились около пяти лет, и я ничего не просила, но втайне мечтала, чтобы он ушел от жены и остался со мной навсегда. Так и получилось, жена узнала об измене и подала на развод, он переехал ко мне. И я была счастлива, но недолго. Оказывается, из-за своих розовых очков я не видела очевидных вещей, которые стала замечать, только находясь с ним целые сутки. Он был стар, ему уже было 50, он храпел по ночам, у него проблемы с питанием и пищеварением, он часто стал увиливать от исполнения постельных обязанностей, у него пивной живот, а кожа уже не такая подтянутая. Он мог уснуть в 9 часов и у него имелись собственные привычки, которые меня совершенно не устраивали, и свой график жизни. Я была к этому абсолютно не готова. Мой идеальный мужчина превратился в обычного пенсионера. Я была разбита. Я столько лет потратила на, как мне казалось, идеального мужчину, а теперь осталось ни с чем. Я стала его ненавидеть за то, что потратила столько лет своей жизни. И я ушла от него. Я осталась одна одинокая, 35-летняя никому не нужная женщина, с разбитыми мечтами. Теперь я не знаю, как снова заводить отношения, и кто мне нужен, и какие качества должны быть у моего избранника. Никогда больше я не поведусь на свою детскую мечту об идеальном мужчине. Его не существует. И теперь я знаю, что это точно.